Смотрим дом с историей в Сочи. Здесь лавочки, терраса, декоративные растения. Заходим. В прихожей фальш стена и за ней помещение, которое сейчас используется как склад. Теперь второй главный этаж в доме. Здесь выход на большую террасу с живым навесом, который активируется летом и видом на лес. За домом декоративные растения и еще одна терраса, например для каркасного бассейна. Вернемся в дом. Здесь справа санузел, в который удобность террасы. Прямо кухня-гостиная, а это две Теперь в котельную, здесь оборудование и стиральная машина. На кухне могучая плита на 6 комфорок и обеденная зона со столом, диваном и телевизором. Есть выход на террасу с видом на лес и уличной мебелью. Теперь третий этаж. Ремонт в доме это бомба из двухтысячных и это не сарказм. Здесь часто отдыхали люди, которых все мы прекрасно знаем. Да и как не отдыхать на кожаном диване с массажным пультом. Здесь же просторная спальня со своей гардеробной. Теперь мансардный этаж, здесь окно все Северную Европу, две спальни и санузел с установленным джакузи. А после таких процедур можно поваляться на этой кровати с открытым окном под шум леса. Земля под этим домом в аренде, а значит подходит для покупки с любым паспортом. Здесь 194 квадратных метра и 5 соток земли со всеми центральными коммуникациями. Звоните.